Мы получили сигнал о том, что за медицинской помощью обратился один из спортсменов, участвующих в международных соревнованиях по спортивному ориентированию на лыжах. И у этого спортсмена были ли жалобы со стороны верхних дыхательных путей. Как принято говорить, респираторный синдром, незначительное повышение температуры, при этом он сообщил, что сегодня он получил из дома информацию о том, что у знакомых диагностирован коронавирус, с которыми он общался накануне отъезда. В этой связи введен весь комплекс противоэпидемических мероприятий, который состоит в немедленной, Изоляции пациента, у которого не, не исключена коронавирусная инфекция. Переписаны все лица, контактировавшие с данным спортсменом. И естественно они взяты под медицинское наблюдение и проведено уже первое медицинское наблюдение. Материал для вирусологических исследований отобран незамедлительно поступил в лабораторию и уже сегодня, буквально недавно, вышел отрицательный результат. При этом сроки изоляции пациентов с признаками, не исключающими развитие коронавирусной инфекции, сохраняются 14 дней. Пациент будет получать лечение. А лица, которые были с ним в контакте, будут находиться под медицинским наблюдением в течение 14 дней, поскольку максимальный инкубационный период при коронавирусной инфекции — 14 дней. За это время будет проведено трехкратное вирусологическое исследование. Вот Одно уже прошло, еще предстоит два вирусологических исследования. По мере выхода этих результатов и истечения срока в изоляции режим ограничений будет снят. Приняты все ограничительные мероприятия, проведены дезинфекционные мероприятия и риски для населения и персонала, который обслуживает и соревнования, и по месту жительства в гостинице все риски продуманы и сведены. Ну, no, да. No.